Я что здравствуйте. Сегодняшняя тема – насилие. Я однажды написал, кто принимает насилие, тот примножает его. Это значит, что если по отношению к вам насилие действует постоянно одинаково, давит на вас, проявляет агрессию, негатив по отношению к вам и вы, с молчаливым своим собственным согласием это принимаете как должное, вы заставляете его действовать точно так же. Вы заставляете его набирать обороты, заставляете его, просто вынуждаете. Действует точно так же, все чаще, все больше, все сильнее. Вы как бы просите, бей меня, издевайся надо мной, мне нравится, я терплю, я выдержу. Для этого человека, для агрессора это становится неким удовольствием, которое превращается в спортивный интерес. А сколько вы выдержите? А сколько вы сможете терпеть? До какой черты можно зайти, можно ли ее переступить? Прогнетесь вы до конца, либо нет. Задавит вас, он задушит, либо нет. Существует три типа реакции на насилие. Первая реакция, самая мудрая, избежать этого насилия по отношению к себе. Уйти не избежать, потеряв лицо, а уйти, сохранив лицо. Не довести до такого положения дел. Уйти, не обращать внимания, не реагировать, не придавать значения. И тогда агрессор почувствует, что насилие просто бесполезно. Вы не реагируете, вы уходите. У него нет повода проявлять его по отношению к вам. Вы скрылись, ушли. Второй способ. менее гуманный но очень эффективный. Давать отпор соразмерный, и адекватный, дать по зубам насильнику ответить изо всех сил, не бояться ничего, забыть о последствиях. Это должно быть на уровне инстинкта, Вы как вы стреливаете, вы даете сдачи. Показывайте свой оскал настоящий волчий, даже если вам страшно, но вы должны бить, вы должны отвечать, вы должны вспомнить, что есть инстинкт самосохранения. Без эмоций, изо всех сил собраться и ударить. Вы остановите агрессором. Насильник в следующий раз подумает. Я могу тоже пострадать, наверное, этого больше делать не буду. Это уже не жертва. Это уже человек с явным характером. Это сохранит ваше лицо. Вы зауважаете себя. Но гуманово здесь мало. Вы уподобились этому человеку, насильнику, и тоже проявили агрессию в виде насилия. Но зато это эффективно, его это остановит. И третий способ, самый негуманный, самый глупый и самый аморальный – терпеть. Это позиция, в сущности, раба. Вы принимаете агрессию, принимаете этот негатив как должное. Молчите, плачьте, терпите. Опустив глаза, закрыв глаза, опустив голову, Терпите. Что бы ни происходило, вы будете терпеть. Уходите, но возвращаетесь. Плачьте, терпите, просите остановиться, но ничего не делайте. Это мат. Вашему телу, сознанию, духу, душе вы проиграли, вы потерялись, вы погибли уже. Вы мертвы сущность, если вы раб, если вы не сопротивляетесь. Вы подчинены страху и насильнику. У вас есть хозяин, имя его страх, и тот человек, который по отношению к вам правляет насилием. Никогда не сдавайтесь, что бы ни произошло. Этот вариант, когда люди глотают, когда люди живут под гнетом насильника, у этих людей ничего в жизни не получается. Это груша для битья. Этот человек специально создан для того, чтобы над ним издевались. Он притягивает это насилие. Это и значит, что этот человек приумножает его своим молчаливым согласием. Он насилие принимает и провоцирует агрессора. Все больше и чаще проявлять по отношению к нему насилие. Поэтому запомните. Лучший способ уйти и не реагировать. Не менее эффективный, но менее гуманный дать отпор. Очень важно. Иногда показывать силу. И самое страшное – принять насилие как должное. Упаси вас Бог опуститься до такого, чтобы вас били, над вами издевались, а вы терпели. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.